люди склонны фокусироваться на своем физическом благополучии гораздо больше, чем на эмоциональном благополучии. В конце концов, гораздо легче сосредоточиться на том, что можно увидеть, а не на том, чего нет, например, на эмоциях и чувствах. В результате у вас может возникнуть тенденция пренебрегать своим психическим и эмоциональным здоровьем. Одним из наиболее распространенных последствий этого является эмоциональное истощение, которое определяется как состояние эмоционального истощения и измотанности в результате накопленного стресса. Итак, чтобы убедиться, что вы знаете, чего следует остерегаться, вот шесть удивительных вещей, которые могут эмоционально истощить вас. Первое – размышление. Проводите ли вы много времени, погружаясь в прошлое? Когда вы проводите большую часть времени в размышлениях, вы можете попасть в нездоровую привычку постоянно обдумывать то, над чем вы не властны. Возможно, вы сожалеете о том, что сделали что-то в прошлом, или чувствуете вину за упущенную возможность. Что бы это ни было, руминация может привести к эмоциональному истощению потому что вы постоянно возвращаетесь к плохим воспоминаниям и чувствам, что повышает уровень стресса. Исследования даже показали, что руминация могут быть связаны с тревожностью, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и так далее. Второе. Подавление своих эмоций. Вы склонны игнорировать свои чувства до тех пор, пока они не исчезнут? Было проведено множество исследований, показывающих, что подавление своих эмоций может нанести вред для вашего физического и психического благополучия. Исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения и Рочестерским университетом в 2013 году, показало, что люди, подавляющие свои эмоции на 30%, больше шансов преждевременной смерти от всех причин. Хотя игнорирование своих эмоций может показаться хорошим решением. Чтобы не чувствовать грусть или злость, на самом деле эффект от этого будет противоположным, поскольку подавление эмоций может сделать их сильнее, как показало исследование, проведенное Техасским университетом. Номер три. Менталитет жертвы. Считаете ли вы, что ничего не изменится? Как бы вы ни старались? Есть ли у вас привычка обвинять других людей или обстоятельства в том? В том, как у вас идут дела? Если вы верите в эти первые две идеи, и что плохие вещи будут происходить и продолжать происходить с вами независимо от того, что вы делаете, тогда вы можете страдать от менталитета жертвы. Такие убеждения часто приводят к развитию привычки избегать ответственности, отказываться от поиска решений и общее чувство бессилия, что способствует эмоциональному истощению. Номер 4. Фокусирование на вещах, не подающихся вашему контролю. Тратите ли вы много времени и энергии на то, чтобы пытаясь контролировать окружающие вас вещи? Хотя контроль над всем может дать вам ощущение того что вы в состоянии предотвратить происходящее, единственное чего это может достичь на самом деле – это дополнительное давление и стресс на ваше эмоциональное и физическое благополучие. Кроме того, вы можете оказаться в ситуации, когда тратить время и усилия, которые вы должны потратить на то, что вы действительно можете контролировать. Номер пять – токсичная позитивность. Вы заставляете себя быть счастливым. Даже если вы явно чувствуете обратное, если вы делаете это постоянно, независимо от ситуации, тогда вы, вероятно, испытываете токсичную позитивность. Если вы пытаетесь постоянно находиться в счастливом состоянии, у вас может быть склонность отрицать, минимизировать или обесценивать свои истинные эмоции, когда они не соответствуют счастью. Это приводит к результатам, аналогичным подавлению своих эмоций, поскольку чрезмерное количество позитива используется для того, чтобы скрыть или подавить эмоции, такие как ревность, печаль, гнев и другие повышенный стресс, который возникает при этом, в конечном итоге может привести к эмоциональному и физическому истощению. Номер шесть. Слишком часто говорить да людям. Вы тот, кто соглашается на дополнительные рабочие смены, даже если вы и так работаете сверхурочно. Или добровольно помогаете кому-то с домашним заданием, хотя вы и сами достаточно заняты. Хотя говорить людям да и помогать им – это здорово, слишком много всего может стать вредным для здоровья. Если говорить «да слишком часто» приведет к дополнительному стрессу, на ваше эмоциональное и физическое состояние и приведет к истощению или выгоранию. Вот почему важно помнить, что отдавать приоритет своему здоровью и в первую очередь заботиться о себе, прежде чем сосредоточиться на других людях. Итак, знакомы ли вам какие-либо из этих пунктов? Если да, то какие стратегии вы бы использовали, чтобы восстановить свое эмоциональное благополучие?